Добрый вечер, дорогие участницы нашей сегодняшней встречи. Я очень рада, что в этот весенний вечер мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить не только о здоровье, которое сопровождает разговоры, о котором сопровождают нас в течение долгого времени на наших вебинарах, но поговорить об аспекте, создающем нам физическое и психологическое равновесие о нашей внешней красоте, сочетающейся с внутренней гармонией. Сегодняшний вебинар мы назвали «Женщина прекрасной видом. Сохранить внешнюю красоту и внутреннюю гармонию». И я уверена, что сегодня на нашей встрече у нас будет с вами возможность не только говорить о том, что каждая из нас может сделать для сохранения твоей внешней красоты, для сохранения настроения, для придания себе уверенности, но и для того, чтобы внутренние качества, которые есть у нас, отражались в наших глазах, отражались в нашем внешнем облике. Я очень рада, что сегодня вместе с нами замечательные эксперты, которые будут сегодня нашими проводниками в мир красоты, в мир уверенности и гармонии. С нами сегодня Ширяева Ольга, Шириева Ольга Вячеславовна, главный врач клиники по лечению волос и кожи. Эта клиника называется АМД-лаборатория города Самары. Ольга – врач-трихолог с 15-летним стажем работы вот в этой сфере. В сфере трихологии – это наука о сохранении здоровья волос. И с нами сегодня Рудвина Полянина. Это косметолог, создатель собственного бренда косметики, косметической линии. Как себя Рудбина назвала, кремовар. Такое вот новое интересное слово, и нам сегодня Рудбина расскажет о том, как она создает эту линию, и вот что такое кремовар, и почему это так сейчас важно и нужно, заботиться о своем лице, о коже. А вести этот вебинар буду я, Константина Марина Юрьевна, руководитель программы «Женское здоровье» проекта «Кэш». Мы – организация женская, и мы – организация еврейская. Когда мы готовили этот разговор, конечно, нам очень хотелось основываться на еврейских традициях сохранения красоты. «Женщина прекрасная видом» вот – эта фраза лежит у нас в названии нашего вебинара. А эту фразу сказал Авраам своей жене Саре в пути в Египет. Это описано в Торе в главе Берешит. «Вот я узнал, что ты женщина и красная вида». Мы с вами ежегодно читаем Тору. Мы знаем, что взаимоотношения, любовь и супружеская жизнь Авраама и Сары была очень долгой. И в тот момент, когда они путешествовали в Египет, они уже имели достаточный стаж супружества. Неужели Авраам никогда не замечал, что его жена красный видом? Почему вдруг именно в этот момент, в момент своего путешествия, он сказал ей об этом? Естественно, наши мудрецы, которые рассматривают любую строчку в Торе с разных ракурсов, не могли упустить это из видов и обсуждали этот момент. Пришли к выводу, что Авраам знал, что Сара прекрасна, но он считал, что вот эта ее внешняя красота может быть рядом той красоты, которая связана с наложением определенной косметики, с уходом за собой. То, это, то есть это та внешняя красота, которая не имеет глубинной ценности. Он понимал, что красота, вытекающая из внутренних качеств, гораздо ценнее, чем красота чисто внешняя. И вот они путешествуют, они находятся в экстремальных условиях. У Царя нет возможности ухаживать за собой так, она бы это делала, находясь стационарно на своем месте. У нее нет таких возможностей ухаживать за своей красотой. И тем не менее, в глазах Авраама она предстает женщиной красным видом, то есть женщины обладающей настоящей красотой, которая сочетает в себе элементы внешние элементы внутренние. Вот именно этот момент, по-моему, важен для каждой из нас, потому что наше настроение наше самоощущение, естественно, отражается и на нашем внешнем виде. И наоборот, когда мы смотрим на себя, мы себе нравимся, мы чувствуем себя гармоничными и довольными своим внешним видом, это создает уверенность в себе, это создает нам психологическое равновесие. И вот это сочетание внешнего и внутреннего и приемы, которые помогают нам заботиться о себе, вот я думаю, что как раз это то, о чем мы будем сегодня говорить на нашей встрече. Но перед как передать слово нашим спикерам, я хочу э, еще поделиться с вами нашими мыслями о развитии программы женское здоровье в нашем текущем 2021 году. Мы с вами э, уже больше года находимся в состоянии пандемии, когда весь мир борется с коронавирусной инфекцией, и вот сейчас мы находимся на том этапе, когда с одной стороны идет Третья волна пандемии, а с другой стороны у нас появляется оптимизм в связи с вакцинами, с возможностью вакцинации, возможностью выйти из этой пандемии. И для нас очень важно, чтобы все навыки, которые вы получили вот за этот год жизни в экстремальных условиях, не остались только вашими собственными изменениями, они перешли к другим людям. И мы знаем, что уже многие из вас, как лидеры проекта Кэшев, все, что узнают на наших вебинарах, все, о чем мы говорим на встречах с нашими экспертами, передают дальше свои общины, свои женские группы. В этом году мы хотим, кроме наших больших общих встреч, делать еще такие небольшие тематические кружки, тематические клубы по более узким интересам. Для нас очень важно, чтобы вы выступили инициатором создания таких вот клубов по интересам. У нас а, а, на следующий месяц будет представлен один из таких клубов, мы потом скажем об этом. Это клуб, который будет связан с гинекологией, с репродуктологией. А, но мне очень хочется, чтобы вы сейчас подумали, какой а, интерес вот такого вот небольшого клуба а, женского здоровья, определенного направления есть у вас. О чем бы вы хотели поговорить, что бы вы хотели услышать, какие встречи для этой небольшой группы вы бы хотели инициировать. Вот, например, сегодня мы готовим такую группу, которая будет заниматься нашей двигательной активностью. Мы хотим рассказать о том опыте, который вот за это время приобрели наши лидеры, которые ходят с техникой скандинавской ходьбы, которые дома учились делать вместо посещения фитнес-залов какие-то упражнения. Вот а, такая группа двигательной активности, мы очень надеемся, будет у нас создана, и вы как лидеры можете включиться в нее, приглашать людей. А, вот, и я предлагаю вам подумать о том, какие бы вы хотели еще группы и направления, чтобы мы выделили для вот такой работы. В этой группе может быть 5 человек, 10, 12, 20, сколько нам будет удобно и комфортно. Поэтому вот у меня такая просьба – домашнее задание, подумать об этом, и можно в личные сообщения, можно в наши чаты написать свои мысли по этому поводу. И еще сегодня у нас будет возможность не только услышать наших экспертов, но и задать им вопросы. Я прошу вас писать свои вопросы в чат, потому что на время, вот, когда у нас будут выступать эксперты, мы сейчас вам выключим звук, а потом, или я попрошу сейчас вот, вас каждый выключить звук, чтобы у нас не было белого шума, а когда наши эксперты закончат свой рассказ, вы можете либо поднять руку и задать свой вопрос, либо написать в чат, и я этот вопрос озвучу. Я очень прошу вас быть внимательными, быть позитивными, быть открытыми, задавать вопросы. И удачи нам сегодня всем в познании своей собственной красоты и возможностей нашего организма. Пожалуйста, я представляю слово Ольге Вячеславовне. Добрый вечер. Еще раз, да. Во-первых, хочется поблагодарить вас за то, что слышно. Да. прекрасно слышно, Ольга. Да. Вячеславовна, пожалуйста. да, да. Немножечко Вячеслав, еще да. о себе, да, да пожалуйста. Очень хочется поблагодарить вас, за то, что вы пригласили меня. Мне на самом деле это очень приятно, да. Познакомиться с какими-то новыми, с людьми, узнать. Вам, Марина, большое спасибо. Еще раз представлюсь, да. То есть я работа в трихологии более 15 лет, в медицинском центре, а в лаборатории в городе Самаре имею большой трихологический стаж. да, То есть трихология – это специализация, которая занимается волосами и волосистой части кожи головы. да, То есть это выпадение, поредение волос, аллопеция, сиборея, это может быть какие-то, в общем, все кожные проявления, которые именно относятся к волосистой части головы. Uh -huh. так, да, да, Ольга, да, я, мы слышим вас. Uh -huh. Это вот наука трихология. Uh -huh. Теперь очень хотелось бы услышать uh, о том, ну, в связи, uh, во-первых, с ковидом. Uh, uh -huh. Мы знаем, что очень много вопросов, uh, которые касаются постковидных изменений. Понятно, что вот в момент болезни очень многие, я даже знаю людей, которым пришлось сменить прическу в связи с тем, что вот они болели и долго находились в таком состоянии, пришлось убрать свои красивые волосы длинные, вот, потому что было сложно ухаживать. Но вот болезнь прошла. Есть постковидный синдром, который выражается в разных проявлениях. И в частности, люди жалуются на выпадение волос, на изменение их структуры. Вот если можно, немножко такой вот актуальной информации. Mm -hmm. Вы совершенно правильно отметили, потому что сейчас очень, наверное, процентов 30 пациентов, которые идут, именно после ковида. После У кого-то это проявляется во время болезни, но в основном это где-то спустя 2-3 месяца от перенесенного заболевания. Да? Во-первых, должны понимать, что ковид это, – это вирусная инфекция. Да? При поражении вирусной инфекции, при повышении температуры тела человека также прерывается жизненный цикл, цикл волоса. То есть, если, например, волос надумал расти 6 лет, и пациент перенес вирусную инфекцию, да, то его жизненный цикл нарушается, и получается, что начинается выпадение волос. Другими словами, поскольку лечение ковида достаточно очень сложное, тяжелое, поэтому иммунитет у пациента садится, да? То есть все органы и системы не так хорошо еще начинают работать. Другими словами, это можно сказать как лекарственная лапеца на фоне приема достаточно большого количества лекарств. В основном это антибиотики и, и гормональные препараты. А волосяные фолликулы, они очень чувствительны гормональным ко всем изменениям. Поэтому в этом случае, если же все-таки вот такое вот случилось, да, то есть, ну, во-первых, что я обязательно советую, не нужно нервничать, паниковать, да, нужно как бы сесть, успокоиться и проанализировать, что с этим делать. Обязательно нужно пропивать какие-то комплексы витаминов, микроэлементов именно для восполнения того, что вы потеряли в течение болезни. То есть это витаминотерапия, да, то есть обратить внимание на то, чтобы... Витамины содержали, например, большое количество цинка, селена, биотина, витамины группы В. Да, то есть какие в разных городах, да, то есть есть специализированные специальные витамины для волос и кожи. Да? Витамины нужно пить ну, минимум месяца три, то есть, если нет каких-то аллергических реакций, побочных, да, вот этих явлений. Таких. Конкретно аллергии на какую-то группу витаминов, да, тогда мы да, ее исключаем. Да. Если нет, то пропиваем курсами. да Опять-таки, все эти препараты, они достаточно тяжелые, если есть проблемы, например, с желудочно-кишечным трактом, да? значит, пьете не большие комплексы, а отдельные микроэлементы. Отдельно цинк, отдельно селенку пили, витамины D, да, отдельную группу. И пить это нужно ну в удвоенной дозировке, нежели там написано в инструкции. Да? То, есть вот так. то есть не профилактические, а, а лечебные дозы получается. Да, да, да. то есть второй обязательно такой очень важный момент который имеет значение это гигиена головы потому что люди, которые сидят в основном сейчас дома на онлайн обучении, на онлайн работе да, зачастую как бы не моют кожу головы так как положено да? то есть вот я сижу дома я не буду ее мыть, мне никуда идти не надо. А если я буду вот выходить, я помою ее. Это в корне на самом деле неправильно, потому что кожа – это выделительный орган. Да, то есть кожа головы, она должна дышать. Да, и вот это все, что накопилось там за день, за два, это все нужно смывать. Да, так же, как и там гигиенический душ, к примеру, вы же понимаете каждый день, правильно? То же самое и здесь, да, то есть это нужно смывать и, мы, и вымывать это все. То есть хотя бы, да, опять-таки, если вы моете голову каждый день, да, то, значит, нужно мыть каждый день. Если вы голову моете через день, значит, вы продолжаете в таком же ритме ее мыть. Да? Ни в коем случае пациенты приходят и говорят, что они начали мыть голову раз в неделю. Это неправильно, потому что при мытье выпадают старые волосы. Да, они должны освободить место новым волосам. Если они вовремя не упадут, то новые волосы они не прорастут просто. Вот и все. То есть обязательно соблюдайте гигиену кожи головы. Плюс э, в основном, что это, в основном наносить, если есть возможность, какие-то аптечные препараты, которые работают именно на стимуляцию роста волос. То есть это, это витамины, лосьоны могут быть, да, это может быть коктейли какие-то, что-то еще, ну, то, то, что есть в разных регионах, да. И, и наносить это нужно как бы каждый день стараться, ну, месяца, два, три это точно. То есть мы подходим и внутренний прием витаминов внутрь и наружу, да, то есть как бы с, способствуем этому всему. Обязательно кормить луковицы, как я и сказала, лосьонами препаратами, да, но не те средства, которые содержат миноксидил, потому что очень много средств содержит миноксидил. Миноксидил, он расширяет сосуды и все. Но это не питание, это немножечко другое. Плюс, если есть возможности, вы в домашних условиях, можно поделать массаж, к примеру, шейно воротниковой зоны. Это идет, ну, у всех у нас есть, у всех андроз первой степени, это однозначно точно, да, у кого-то там и второй, и третий, и пятый, да. Э, то есть обязательно поделать хотя бы в домашних условиях массаж шейно-воротниковой зоны минут по 20-25. То есть это должен быть... Тоже ушко, взаимосвязано и... с комфортом Отлично, волос. Да. то есть потому что здесь проходят сзади шеи, проходят там магистральные сосуды, по ним течет кровь, который питает волосяные фолликулы. Поэтому, да, если, если мы ускорим этот процесс, естественно, питание фолликул оно будет лучше кровоснабжаться, да, и, как бы, и волосы быстрее перестанут выпадать. Не нужно ждать быстрого результата. Да? Быстрого не бывает результата. Пока начнут действовать витамины, пока начнут действовать наружные какие-то средства, да? Уже как бы ну, какой-то промежуток времени все-таки он пройти должен. В среднем это где-то 2-3 недели от момента начала лечения. Да, скажите, сказать... пожалуйста, а вот в принципе это процесс обратимый, потому что очень многие жалуются на то, что выпадают волосы и находятся в таком подавленном состоянии. Считают, что вот, вот так случилось и вот так будет всегда. Нет, с этим нужно что-то делать. Это, это обратимый процесс, если вы будете что-то с этим делать. Если вы ничего не будете делать, то, естественно, он может быть и необратим. И самый важный такой момент, что волосы не просто выпадают, да, а пациенты теряют в объеме уже. То есть волос, если собирал резинку там, в два раза какой-то хвостик, то он начинает собирать в три раза. Да, или начинает просвечиваться кожа головы светится, да, ну как бы это, это становится очень заметно. То есть обязательно нужно, да, именно витаминотерапию терапию пить и как бы наружные средства именно наносить на кожу. Средства должны быть жидкие, ни в коем случае не наносится масла, потому что некоторые люди, да, привыкли наносить, к примеру, репейное масло. От репейного масла вы... Не получится ничего, это масло просто, и все. Там нет, там нет ничего полезного. Репейное масло хорошо, когда проблемы есть, когда корка на голове, перхоть, сухость какая-то, да? А наша задача – подпитать, подкормить волосы. Очень знаете, важный момент, потому что все вот сейчас кинулись как раз смотреть, какие знаете, же средства борьбы, и, и репейное знаете, масло очень рекламировано туда. Вы поймете, что масло, оно имеет место быть, да? но его нужно правильно использовать. Если это кожная проблема, масло вы можете убрать. Если большая сухость, масло можно там в какой-то момент сделать, да? Но сейчас нужно подкормить волосы. Масло не кормит, оно только воздействует на кожу до волос, до луковицы это не доходит, да? И это большой миф, что от репейного масла вырастают волосы, да. Опять-таки, его можно использовать на стержни волос, если стержни сухие, да? например, там окрашивается долго что-то, на кончике, это, это все, конечно, да? но именно с целью простимулировать рост волос оно не работает. Спасибо, это если... очень важный момент. Спасибо. А, смотрите, здесь есть уже ряд вопросов, я вот сейчас их зачитаю. Но я хотела бы, чтобы мы еще раз поговорили, еще поговорили не только вот о сегодняшнем моменте, связанном с ковидом, но вообще о возрастных изменениях, которые происходят mm -hmm. а, у нас а, волосами. А, mm -hmm. Понятно, что вот, многие говорят, ох, у меня в молодости была вот такая вот коса, а сейчас и волос стал тоньше и реже, и mm -hmm. более ломкий, и хрупкий. Да, вот, как, как противостоять вот этим изменениям? Конечно, смотрите, в период менопаузы и постменопаузы у женщины снижается гормональный фон. Волсяные фолликулы, они очень чувствительны гормонам. Да? То есть их было в организме много, наступила менопауза, их стало очень мало. То есть гормоны – это еда, опять-таки, для роста ваших волос. Да? Но если так случилось, значит, это вот так случилось и все. Да? В этом случае, в любом, если это волнует женщину, да, опять-таки мы возвращаемся к тому, что нужно кормить и стимулировать луковицу. Да? То есть если сейчас организм не может это дать, рост новых здоровых волос, значит ему нужно помочь, правильно? Подкормить, подпитать волосы и луковицы. Конечно, если пациенту там 55 лет, менопауза уже 5 лет, мы не вернем те волосы, которые были в 16 лет. Но это невозможно. да? Но возвратить их, чтобы они стали более живыми, более здоровыми, улучшить толщину, улучшить качество волос, густоту волос, да, и вернуть там в какое-то состояние, к примеру, которое было там лет пять назад, да, это как бы вполне, вполне реально. То есть Понятно. в любом случае они будут более здоровыми, понимаете. Можно иметь 5 волос, но они будут здоровые и красивые, а можно иметь 10 тысяч, они будут никакие. Понятно, ну, спасибо. Вот а, вопрос, а, отличается ли уход за кудрявыми волосами от ухода за прямыми? Как вот ухаживать за кудрявыми волосами? Есть ли вообще какие-то в этом ну, нюансы? Нужно понять, кудрявые волосы – это от природы или это химическая завивка? Ну, уточните, пожалуйста, вот Анна задавала этот вопрос, чем связана кудрявость волос в данном случае. А, а мы пока следующий вопрос а, а, осветим. Добрый вечер, у меня апелляция вследствие псориаза. Какими средствами можно пользоваться, как прекратить высыпание на волосяной части? Ну, во-первых, псориаз – это хроническое заболевание, нужно работать непосредственно с ним, да? То есть тут назначаются средства, которые обладают отшелушивающим действием. Выпадение волос в этом случае связано с кожей, потому что, еще раз повторяю, что кожа – это... Почва для роста ваших волос. И кожа, она всегда должна быть чистой. Если на ней сыряс, имеются бляшки, чешуйки, да, вот это все, волосу прорасти очень сложно. Поэтому первое то, что нужно сделать, да это вот убрать чешуйки вот эти. Да, потому что наносить какие-то стимулирующие средства на на перхоть, на воспаленную кожу, это неправильно. Верхний псориаз ⁇ это воспаление. Да? Значит, суть нужно снять воспаление вот это. Здесь используются шампуни, опять-таки какие-то препараты, которые носят противовоспалительный характер. И только тогда, когда вы отшелушили и кожа чистая, уже на чистую кожу можно наносить стимуляторы роста волос. Как бы здесь уже нужно смотреть, в каком виде, да, тут и дерматолог подключается. То есть это сочетание здесь трихолога и дерматолога, да, в этой проблеме да. должны участвовать? Да, да, то есть опять-таки в какой-то в какой форме, или это обострение, или это, или это все время. Есть специальные шампуни, именно при псориазе назначаются, которые, ну, если у человека псориаз давно, он как бы уже, наверное, немножко знает. То есть это должен быть пилинг кожи головы обязательно перед мытьем противовоспалительный шампунь какой-то, да, это должна быть, например, маска именно для кожи головы, и все средства, они должны обладать противовоспалительным действием. Здесь не нужно пока работать с волосами, здесь нужно работать с кожей. Кожа головы будет в порядке, значит, с волосами тоже будет все в порядке. Понятно. Спасибо большое. А у нас Юля просит задать вопрос не в чате, а говорит, что долго писать. Юлечка, пожалуйста. Здравствуйте, Юлия Завальная, Калуга. Мне тоже интересна проблема псориаза на волосах. Вот единственная проблема, то что у нас как раз, ну, это для нас это новая проблема, и ну, как справляться пока еще не знаем. К сожалению, именно на эту проблему акцент врачи не делают, хотя самые большие бляшки находятся именно на голове. Вот, mm -hmm. и, ну, появилась буквально вот, ну, пару месяцев назад после ковида. Mm -hmm. И э э э рекомендации никакие не дают именно посредством для волос. Ну, шампуни все, а вот вы говорите о пилинге и так далее, то есть... Э это обязательные процедуры при крытых да. бляшках на голове? Да. Вы можете да. подсказать, какими средствами это осуществляется, какие манипуляции? Ну, например, аптечный препарат, например, хороший препарат Виши. Может быть, слышали такой? Да. Да, то есть там есть, там есть пилинг для кожи, да, его, его отдельно использовать. Там есть шампунь от перхоти, да? но опять-таки, если вы ежедневно, ежедневно мойте голову вы должны чередовать эти средства ну с какими то другими средствами у вас должны быть средства противовоспалительного характера или средства для глубокого очищения кожи да то есть плюс обязательная витаминотерапия внутрь именно при вот связи да именно вот, вот такой вот то есть, которые там идут уже сочетанные препараты, которые и на кожу, и на волосы воздействуют. Плюс там соблюдение диеты должно быть еще, да, то есть вот жирное, острое, что вот вызывает вот это, да, и противогрибковая диета. Ну, почитайте, да, потом, что, что это такое. Чтобы не вызывалось воспаление. Также можете, как отшелушивающее средство, например, если... В аптеке, наверное, есть, например, крем или мазь элоком называется. То есть эта мазь, она гормональная, но она быстро снимет и уберет вот эти бляшки. А если плохая реакция на гормональные препараты усугубилась и нам, наоборот, отменили, то мы используем обычные средства, не гормональные, с этой же проблемой связанные. да. Да, да, но их нужно использовать долго. То есть здесь, если такая реакция у вас была, значит, используются более мягкие средства. Длительные но они используются достаточно длительные. И здесь должна идти работа желудочно-кишечным трактом еще. Спасибо большое. Спасибо. Угу. Спасибо mm -hmm. большое, Оля. Юлия. я думаю, ты удовлетворена. Очень хорошая такая вот содержательная консультация была. А по поводу вопроса про кудрявые волосы. Вот Анна mm -hmm. уточнила, это природные mm -hmm. волосы, не химическая завивка. Mm -hmm. Значит, в этом случае в, уход, в дополнительном уходе должны быть какие-то средства именно на увлажнение. Для того, чтобы вы хорошо расчесывали свои кудри, для того, чтобы вы расчесывали кожу головы и волосы сами. Да? Поскольку кудрявые волосы, они путаются между, между собой, да, пациент иногда, когда он их расчесывается, он травмирует просто. Да? Поэтому должны быть какие-то дополнительные там, масла, сыворотки, что-то такое, именно идет на увлажнение именно самих, самих волос. А то, что Нет, по, по поводу шампуня, ну, более мягкий выбирать тот, который вот нравится. Основного а... такого, нету такого разделения сильного, да, что вот при прямых и, и кудрявых волосах. Просто на кудрявый нужно больше ухода, больше увлажнения. Спасибо. Ольга Вячеславовна, Галина спрашивает. Лекарственные травы, содержащие витамины, минералы и микроэлементы, можно ли пить и подскажите, какие благотворно влияют на волос? Ну, такой как бы немножко интересный вопрос. Вопрос, где вы их берете? Если вы берете эти лекарственные травы в аптеке, то там ничего полезного нет. Я вам так скажу, да? То есть там, вы понимаете, что трава, купленная за 50 рублей, и сколько она лежала там все полезные качества и свойства у нее ушли уже если же вы собрали эту траву где-то у себя в экологическом чистом месте да, заварили ее правильно там маш как-то настояли да то полезные действия она принести может но те травы которые продаются в аптеке от них ничего, ничего полезного от них нет это как Самовнушение, самоуспокоение какое-то может быть. Ну, нет. Понятно. Значит, либо собирать, либо показывать э, какие-то продукты. Конечно, да. Но то, что продается в аптеке, вы поймите, но это, это пыль уже какая-то вот переработанная, да, что-то может быть вот полезного. Бы... Спасибо. Мы поняли. Вопрос от Юлии: Нужно ли уменьшать длину волос, если волосы начали выпадать? Помогает ли Нет. это? Нет. Если вас устраивает длина, вы хотите волосы такой длины, то вы оставляете. Да, никакого отношения к выпадению волос это, это не имеет. Вы состригаете только кончик волос, да, и все. Как бы волос вообще рассчитан, луковица рассчитана на то, что она в течение 10 лет может от, в норме как бы в среднем отрастить ваш волос и какой длины ей как бы, все равно. Другое дело, тут идет психологический момент, понимаете, когда пациент состригает волосы, он уже видит, что его волосы выпадают меньше. Но это не волосы выпадают меньше, а просто сам волосы количество выше. их объем меньше. Конечно, если у вас волосы были 10 сантиметров, вы постригли, они стали 5, то вы уже вам кажется, что их меньше, да? Но на выпадение это никак не влияет. А это психологический такой действительно трех Да, если там должен быть полноценный уход, если длинные волосы их мешают как-то еще, да. да, или там сухие кончики, то, конечно, и постричь нужно, да, а к выпадению никакого отношения как бы не имеет. Спасибо. А вот Анна задает вопрос по поводу комплекса витаминов, которые продаются в аптеке. Ну, частично вы уже ответили на этот вопрос. Комплексы, а у всех разные проблемы с волосами. Получается, что в этих комплексах витамины на одни и те же случаи жизни. Вот вопрос, вероятно, в том, чтобы подобрать какой-то индивидуальный комплекс. Здесь нужно все смотреть. На самом деле не так много комплексов для роста волос. Да? Нужно смотреть и пробовать, потому что один комплекс может подходить пациенту одному очень хорошо, но этот же комплекс будет никак не отражаться на каком-либо другом. Тут нужно смотреть, пробовать дозировки, дозировки учитывать. Да? Опять-таки большой разброс по цене, что тоже немаловажно. Да? Можно купить препараты за 300 рублей, да, коробку, а есть препараты за 7 тысяч рублей, понимаете, в месяц, да, и тут уже вот как бы, такой момент. Это не есть, что значит, что за 7 тысяч они хорошие, а за 300 рублей плохие, нет, они все работают по-разному, подбирать и смотреть. что-то может подойти, Конечно. кому -то. Да, да, сейчас очень много фирм, да, вы же прекрасно понимаете, что это. Да, это бренды, это... Да, да, это, да. это. Да. А, есть вопрос от Оксаны. Что вы можете сказать про аппарат Дарсонваль для лечения волос? Дарсонваль – это микротоки, да, то есть Дарсонвалем нужно хороший препарат. Дарсонвалем нужно уметь пользоваться. То есть у Дарсанваля есть такая насадка в наборе, как расческа в виде расчески, да, И, которую вы вводите по глазам. Ее использовать не рекомендуется и не нужно, вы ей пересушиваете ваши волосы и все. То есть у дарсонвали есть такая насадка, палочка, да, если вот видно. Там, да, есть. И вы должны вот этой палочкой водить по коже головы. То есть делайте проборы на коже, да, водите не спеша, да, под воздействием дрсанвали немножко сокращается мышца, улучшается микро, микроциркуляция. И такой пробор нужно делать по всей голове, где-то сантиметр по, по, через сантиметр-полтора. По Дерсонваль обладает очень хорошим психологическим моментом, то есть под воздействием его пациент расслабляется очень. Идет расслабление мышц. Когда мышцы расслаблены, кровь начинает лучше идти. То есть вот, вот такой. Да? Если вы начали пользоваться Дерсонвальем, то процедура должна занимать минут 20 в день. Лучше это делать курсами. Курс из 20 раз сделали, перерыв сделали месяца, два-три, и повторили курс. Если вы это будете делать раз, раз в месяц, да, ну, естественно, для результата еще это, это очень мало. Курсами их нужно делать курсами. Да? Нельзя делать его при, например, если очень сухая кожа. Он пересушивает, он подсушивает очень сильно. Да, то есть или сократить время, или меньше его, его использовать, или курс сократить как-то, да? Ну, следить вообще, за эффектом и как-то корректировать да. время. Да, значит, что он очень пересушивает, он хорошо очень идет на жирную кожу головы, да, то есть он подсушивает и хорошо, но на сухую он как бы не очень. Понятно. Спасибо большое. Елена Вячеславовна, вопрос от Светланы. Что делать, если стеклянная седина? Краска быстро смывается и тяжело закрашивается. Что Вы посоветуете? Ну, это вообще целый комплекс вопросов, связанных с окрашиванием. Вот, я знаю, что есть вот еще у нас такой вопрос, он не в чате, мне его до этого задавали. А, действительно ли краска... Портит волосы. А многие люди не красятся, стараются сохранить естественное состояние волос, боятся, что от краски волосы испортятся. Угу. Ну, во-первых, хочется сказать, что краска, конечно, все правы, да, она не, прода... не придает здоровью волосам, да? но с другой стороны, если начали появляться седые волосы, и вы окрашиваетесь, вы женщина, вы все равно будете окрашиваться. Да? Не надо думать, здесь в этом случае очень важен психологический момент, то, как вы себя видите и ощущаете. Если вы каждый день будете подходить к зеркалу по несколько раз и видеть вашу, вашу седину, вас это будет очень беспокоить. Вы нервничаете, начнете. Да? Как раз вот эта самая гармония будет нарушена. О которой мы говорим. Да, да, но когда вы будете подходить и видеть красивый цвет ваших волос, да, вы начнете любить ваши волосы. Если уже так случилось, что вы окрашиваетесь, окрашивайтесь, пожалуйста, да, но здесь нужен дополнительный уход. То есть это дополнительные маски, это маски, которые, к примеру, там обычный бальзам наносит на 2-3 минуты, значит маску вы наносите там минут на 15-20 раз в неделю. Маска обладает более глубоким воздействием, да, то есть, например, раз в месяц перед окрашиванием и после окрашивания во время мытья делать маску. Потом дополнительный уход для окрашенных волос, да, какие-то смягчающие средства, сыворотки, да, и вот именно. Потому что окрашенный, он пересушивает волос, да, масла это могут быть, то есть дополнительно питать и увлажнять сами, сами стержни волос. В некоторых а случаях... Вот что в... посоветует вот, Светлане, вот у нее действительно плохо окрашивается и очень быстро смывается. Mm -hmm. Подобрать какую-то краску? Я думаю, да, что здесь нужно подобрать какую-то правильную краску. Я не знаю, какой краской красить. В основном вот то, что вы описываете, да, подойдут вот обычные магазинные краски, но не профессиональные. Профессиональные они очень мягкие, они нежные, они быстро смываются, да, то есть как бы и это, именно это магазины должны быть, их очень много сейчас, да, и, то есть именно пробовать ту краску, которая будет, э, будет закрашивать, то есть она более как бы такая вот сильная усиленная. Ну, как вариант, как бы хну можно попробовать еще, если естественные красители, Да, да. да. Спасибо, Спасибо большое. Посмотреть. Спасибо. Есть вопрос. Подскажите, пожалуйста, что делать, если после родов волосы стали жирными? До родов были нормальные, голову мыло раз в три дня. Сейчас приходится мыть каждый день, хотя ребенку уже четыре года. Во время родов происходит изменение гормонального фона. Это совершенно нормально, да? То есть здесь, в этом случае, просто нужно чаще мыть голову. Ничего другого вы с этим не сделаете. Голову нужно мыть по мере загрязнения, по мере необходимости. Если вы раньше ее мыли раз в три дня, вас это устраивало, да, то сейчас ваш организм по-другому работает. Да, и нужно подстраиваться, вы не измените это. да? Это работа сальных желез. То есть вы не можете снизить э, продуцируемость вот этого жира. Да? То есть здесь обязательно нужно мыть почаще Подбирать какие-то средства именно для жирных волос. Может это быть как бы попробовать средства для жирных волос, попробовать средства для ежедневного использования для нормальных волос. Потому что тут как бы палка на двух концах. Если будете пользоваться средством для жирных волос, они могут еще больше начать жирниться. Да? Подбирать, здесь нужно смотреть. И обязательно, как я говорила, здесь в этом случае можно попробовать пилинги использовать. То есть пилинг немножко подсушивает тоже. Дерсанваль тоже можно использовать, да, если уж всем а, некомфортно. Можно попробовать трихологические средства разные они тоже есть все разные, да, линейки направленности именно при жирных, да. Или, или чередовать два каких-то шампуня. Здесь нужно подбирать и смотреть. Тут, вот как бы, тут инди, индивидуально все на самом деле. Вообще, вот связанный с этим вопрос, есть ли какие-то нормы по мытью головы? Вот, если человеку устраивает мыть голову раз в три дня или раз в два дня, а, часто, не часто, то есть чтобы это было не только для красоты, но и для гигиены процедура? Норм нету, как, как человеку нужно, да, и еще раз, здесь индивидуально все. Если ваши волосы и кожа головы нуждаются, чтобы вы ее помыли, значит, идите и мыть, да. Кому-то это как день кому-то там раз-два раз в три дня дай например у людей там после 60 лет кожи она ну в основном сухая дай они могут там раз в четыре дня мыть и для и для них это будет нормально но женщина в, в репродуктивном возрасте да или вот после родов да это не нормально мыть раз в пять дней это есть, очень редко, да? да здесь нужно по возрасту смотреть да и вот тут вот, вот состояние кожи Спасибо большое. Вот есть такой вопрос, как вы относитесь к мезотерапии кожи головы? Вопрос от Татьяны. Хорошо, отношусь. Мезотерапию тоже нужно смотреть, ее надо проводить курсами. Смотреть и пробовать, какой препарат вы делаете. Да? То есть, во-первых, выход должен быть сертифицированный препарат и выполнять его должен быть. Вот так, да? Не косметолог, который прошел какие-то там курсы, да, там что-то еще. Потому что сейчас на рынке препаратов для мезотерапии очень много, они все разные, разного действия, разная направленность у них идет, да? Здесь нужно подбирать и смотреть вообще, как метод коррекции волос и менотерапии дает хороший рост новых волос, укрепляет луковицу. почему нет? Вот как раз есть с этим вопрос, вот тоже, влияет ли это на улучшение роста волос? влияет и на улучшение, и на структуру волос. То есть, а, нет, опять, ну, спасибо. Главное, нужно... чтобы это делал профессионал. Да, и опять-таки, чтобы не было на коже воспалительных элементов, чтобы не было выпадения волос. Должны отметить, что мезотерапия не решает проблему выпадения волос. Мезотерапия меняет качество волос и стимулирует рост волос. Но в период обострения, когда выпадают волосы, ее нельзя делать. Ясно. Спасибо большое. Вот а, вы коснулись хны, и тут есть а, вот, несколько вопросов, связанных с хной. А полезно ли окрашивание хной и а, хна, забивая чешуйки волос, а потом перекраситься не получится? Вот, комментируйте, пожалуйста. Да, правильно, перекраситься не получится. По поводу полезности мне здесь сложно сказать, да? Потому что какую хну собирали раньше, где-то там в Индии используют, да, откуда она к нам пришла, это одного действия. Но хнак, который продается у нас здесь, она совершенно другая. Да, она окрашивает волосы. По поводу полезности, ну, здесь ничего не могу сказать. Да? То есть это окрашивание, оно не полезно тоже вообще само по себе, потому что окрашивание, оно нарушает диссульфитные связи в волосах. Да? Почему? Мы окрашиваемся, чтобы изменить цвет. Чтобы изменить цвет, мы должны нарушить эту, эту цепочку. Да, как бы слово полезности, наверное, ну, неуместно здесь. Да? Вам нужно окрашиться, значит, значит окрашивайтесь. Да, да парикмахеры жалуются, что на, вы потом не, не измените цвет. Ну, не Просто измените. предвидеть, какие могут быть последствия, и тогда принимать решение. Да. Нет. Спасибо большое. Тут есть уже желающие к вам на личный прием спрашивают, можно, можно ли к вам на личный прием. И если вы в Самаре, Александра, если вы в Самаре, то давайте мы вас через Елену Строганову сведем с нашим доктором, и вы тогда уже договоритесь о личных приемах. Потому что клиника, в которой работает Ольга Вячеславовна, находится да, в Самаре. конечно, можно, и личные, и онлайн-консультации я тоже веду. Замечательно. Мы, мы рады, что мы помогаем найти для более близкого контакта вот, друг друга и специалистов клиентам, и клиентам специалистов. Mm -hmm. а, да, вот Елена говорит, что да, Саша, телефон Ольги, так что я очень рада, что вот вы, вы нашли друг друга, mm -hmm. вам это поможет. А вот есть комментарий от Юлии, что а, при длинных волосах а, она моет а, волосы раз в неделю, и волосы долго выглядят чистыми. А, и чаще раз в пять дней, не мой никогда. Ну, то есть, наверное, это тоже индивидуально, если человек это, так да. Это, это индивидуально, конечно, все, да. Если кожа чистая, выпадения волос нет, с волосами все в порядке, с кожей в порядке, значит, это ее график мытья, да. И... То есть нет какой-то определенный определенной Мы все очень индивидуально. Догмы определенной нету, нет, нет. Спасибо большое. Вас тут благодарят за советы по поводу красок, по поводу того, что профессиональные или вот такие непрофессиональные краски. То есть вот есть такие уже сразу практические ответы, что они будут применять в своей практике, то, что вы посоветовали. Спасибо большое, Ольга Вячеславовна. Девушки, я вот пока больше не вижу в чате вопросов, и все вопросы предварительные Ольге Вячеславны тоже я исчерпала. Мы переходим сейчас к следующей страничке, но если у вас есть еще вопросы, которые вы готовы озвучить или написать мне, я уже потом Ольге Вячеславовне передам их для того, чтобы она ответила на эти вопросы. А сейчас я даю слово нашему второму эксперту. Это Рут Бина. Пожалуйста, если можно, включите видео, вот, да, и да, мы уже. поговорим с вами сейчас о коже лица. Рудбина, пожалуйста, еще несколько слов о себе, о своей линии косметики, о том, что такое кремовар, и вот все, что вы хотели нам рассказать, а потом и показать. У нас будет практический мастер-класс. Здравствуйте, дорогие женщины! Я же правильно понимаю, что у нас сейчас на встрече только женщины? Здесь только женщины да. собрались. Если есть мужчины-сочувствующие, которые рядом находятся, они нас поддерживают. З -з Замечательно. Вообще это очень приятно, когда мужчины поддерживают. Здравствуйте, дорогие. Я с удовольствием расскажу э, немножко о том, чем я занимаюсь. Это мой такой... Достаточно долгий путь с 2014 -го года. Он да. интересный, большой эм, и совершенно случайный. Я наткнулась на всю эту тему совершенно случайно. Во-первых, хочу сказать большое спасибо Ольге, предыдущему лектору. Мариночка, у вас выключен микрофон. Да, выключен... Рубина из Брянска, я хочу это уточнить. Да, да, да, да. Я из Брянска. Хочу сказать большое спасибо предыдущему лектору, Ольга была очень интересна, для меня тема волос, я еще ее не коснулась совершенно, она сложная, непонятная, второй ребенок, минус половина косы, в общем, катастрофа, я чувствую, что я там в очереди уже сижу со всеми желающими на лекцию, э, в смысле, на прием индивидуальный. Итак, чего, о чем бы я хотела рассказать, я сегодня буду рассказывать о косметике, о натуральной об уходовой косметике для кожи чем отличается натуральная косметика от масс-маркета или от того, что продается у нас на полках, стоит да, в магазинах косметики, и при этом все пишут, что натуральная, эко, лав, все дела. Насколько можно этим всем лозунгам доверять. Ну и в целом пройдемся, что же есть лучший крем, что же есть лучшая косметика, что же есть лучшая процедура для себя любимой. Но для того, чтобы наша с вами сейчас встреча была максимально полезной, я хочу сделать, предложить вам две, два пункта. Значит, Во-первых, для того, чтобы мы выглядели всегда красивыми и не только, не только выглядели, но и чувствовали, ощущали себя красивыми, я предлагаю нам сейчас, всем сидящим перед экраном девушкам, расправить свои очаровательные плечики, показать грудочку вперед в, в Подать грудь, грудную клетку, э, потянуть головку вверх, вот прямо за макушкой, я даже представляю, не влезаю теперь в экран, потянуть головочку вот сюда. За Почти макушкой как Менхгаузер, который себя вытаскивал. Точно, за ту самую косу, которую мы вместе с Ольгой скоро нарастим. Значит, расправили плечи. Зачем это нужно? Для того, чтобы, вот не поверите, откуда наше, на, на, начинается наше лицо, откуда начинаются наши ноги, понятно, от ушей, откуда лицо, но как минимум со спины, как минимум с э, расправленных плеч. Почему это важно? Сейчас об этом говорят очень многие адепты э, такого активного, так назовем подхода к э, собственной красоте, когда собственными руками стараются вылепить э, четкий овал лица, красивые очерченные скулы и так далее. Э, так вот, эти люди говорят о том, что если мы будем держать ровно спинку, то тогда у нас будет четкий, Угол подбородка. Это не... Я понимаю, что сейчас мне многие скажут, да нет, это все вообще-то история про возраст и все дела. Но на самом деле я хочу вам сказать, у меня, например, есть младшая сестра, которую я безумно люблю. У нас с ней 10 лет разница. Но если мы посмотрим в профиль на нее и на меня, видимо, потому что ребенок постоянно в телефоне, ну как ребенок, 20 лет я уже. А, то тогда э, я вижу, что у нее есть вот здесь выступающая такая косточка, и при этом у нее уже немножечко провисает э, подбородочек. С этим нельзя ничего сделать, кроме как взять, стукнуть палкой по хребту и расправить плечи. Я ни в коем случае не призываю к насилию. Вот уже кто-то пишет, у меня и у меня тоже. С этим нельзя ничего сделать, кроме того, что надо начать что-то делать. Это обязательно. Что? Замечательно. И мы начнем с вами с ровной спины. Итак, мы расправили плечики, мы потянули головочку. И второе, что я вам предлагаю сделать, если вдруг вы в наушниках или вы можете сейчас отлучиться, но будете продолжать меня слышать, то тогда я предлагаю вам взять стаканчик воды. Это будет самый лучший наш увлажняющий крем, потому что... Сейчас расскажу. Лихаем. Мое истинное убеждение заключается в том, что... Именно так, но это очевидно, но факт, простите, конечно, но лучший крем это тот крем, который мы скушали, причем, причем не в буквальном смысле, остановитесь, пожалуйста, закройте банки, которые вы приготовите для самомассажа лица, мы их не кушаем, приготовьте оливковое масло, приготовьте салат с клетчаткой, с орешками, с сухофруктами, с витаминами и кушайте это, откажитесь от тортов, откажитесь от а, а, продуктов, которые несут нашей коже и нашему самочувствию не. Здоровье. я не просто так об этом говорю э, вот сейчас вы знаете я смотрю и вы уж простите меня за такое э, бахвальство но э, радость, потому что еще какое-то время ну может быть там года два тому назад я не могла сказать что я себя действительно хорошо чувствую что моя кожа хорошо выглядит, что она сияет при том что я сказала я косметика занимаюсь четырнадцатого года я расскажу о том как это все началось так вот, почему же я не могла этого сказать? Я перепробовала разные средства, каких косметик я для себя не варила, какие уходовые средства, помните спинку, да, мы расправляем спинку, и мне напоминайте, пожалуйста, я тоже периодически забываю каких бы э, очищающих средств я для себя не создавала, тем не менее, где-то да выступит, Да ⁇ -мо ⁇ я думаю, ну сколько же же можно, уже подростковый период прошел давным-давно, уже второй мог бы начаться и уже пройти тоже. А все никак, все никак не могу справиться с этой проблемой. Я начала копать дальше, дальше, дальше. чтобы вас... Не вводить все те пучины э, бесконечных книг и лекций э, бесконечных, которые я прослушала и прочитала. Э, э, я скажу коротко. Э, Сладкая э, молочка в том числе, ну то есть не сладкое молочка, а сладкое, запитая, молочка, запитая, все то, что жирное, жареное, все то, что нам врачи, как правило, не советуют кушать, причем молочка, ну вот такая, не кисломолочный продукт, да, а вот молоко, например, или там а, сливки, вот что такое, вот это все влияет на нашу кожу не самым лучшим образом. А, здорово, хорошо влияет, как я уже сказала, оливковое масло, масло льняное, любое растительное масло, нерафинированное, при этом с а, хорошим Сроком годности, непросрочным. Я понимаю, что это банальная вещь, но тем не менее об этом стоит сказать. Про масло уже мы употреблять не стоит. И не будем. Если мы купили там год тому назад, и вот оно у нас стояло, а тут эта лекция случилась, и мы не нужно. Оставьте, купите свеженькое, купите новое и, и кушайте на здоровье и улучшайте вид лица изнутри. Пейте воду. Почему мы с Мариной сказали, э, увлажнение с помощью воды идет действительно изнутри. В любом учебнике по косметологии э, вы найдете информацию о том, что... Э, Кожа наша увлажняется а, за счет а, тех а, механизмов, которые в нее встроены. Таким же образом? Мы пьем водичку. Водичка через желудочно-кишечный тракт а, проходит и достигает а, а, а, а, кровеносной системы. системы. Спасибо. Да, Кровеносная система доставляет к нашей коже вот туда изнутри к тем элементам, которые сами наполняются влагой. Знали ли вы, что та гиалуроновая кислота, которую обычно вкалывают с помощью инъекционных терапий, что она у нас есть? Причем до 45 лет считается, что кожа женщины способна гиалуроновую вот эту кислоту вырабатывать в необходимом количестве для кожи женщины. Но весь вопрос в чем? Весь вопрос в том, насколько... Вы когда-нибудь видели а, актив гиалуроновой кислоты? Знаете, как это выглядит? Это не просто, это не просто там, э, гель, например, да, который мы, мы видим. Да, в прицеле это так и выглядит. Но когда я создаю косметику, это порошок, который способен э, одна молекула держать, возле себя огромное количество молекул воды. За счет этого и получается увлажнение. То есть это просто порошок. Теперь, ну или это выглядит, да, как порошок. Теперь, если это удействие у нас в коже, но нет влаги, нет воды, невозможно притянуть ни при каком условии, невозможно в итоге получить на выходе увлажнение кожи. Именно поэтому так важно пить воду. И не только поэтому, это, безусловно, самочувствие женщины, ее ощущение. Считается, что очень здорово пить воду, например, за на 3-4 минуты до приема пищи, или 4-5, я сейчас боюсь соврать, либо спустя 30-40 минут после приема пищи. Об этом пишет во всех учебниках по здоровому питанию. Я, к слову сказать, когда поняла, где собака зарыта, я даже приобрела для себя курс по нутрициологии, это наука о питании, это очень интересно, очень богатое поле вообще, хотя, казалось бы, мы с этим сталкиваемся с самого рождения, Поэтому я, к слову сказать, вбилась буквально за грудной вскармливанием те свои малышки, потому что старший мой сын, мы столкнулись с проблемами. Знаете, когда у деток есть не просто высыпания, а когда есть дерматипы, да, и когда их называют аллергические дерматиты. Это, причем ты знаешь, что твой ребенок совершенно здоров, но из-за того, что он где-то на каком-то промежутке времени кушал не ту смесь, которую стоило бы ему, вот у него получаются какие-то высыпания. В итоге нас очень долгое время лечили гормональными мазями, там, я не знаю, присыпками, примочками, и откуда, из каких только стран мы эти присыпки, примочки не доставали, тем не менее, после отмены всех лекарственных средств все возвращалось обратно. Как только мне посоветовали прийти с этой проблемой к дерматологу, фу, простите, к гастроэнтерологу, так все сразу потихонечку, это очень медленный, долгий процесс, но это правильный путь, это тот путь, который лучше обойти, да, но прийти к цели, а не сделать откат назад. Значит, про питание мы с вами поговорили: про спорт, осаночку. Помним: да? подтягиваем, чтобы не было никакого второго подбородка. Профилактика второго подбородка это наша с вами прекрасная осанка. Чтобы чувствовать себя хорошо, и не только, и выглядеть хорошо, нужно обязательно заниматься спортом. Ходить, гулять с палками, без палок, с друзьями, с подругами, одной, с аудиокнигой, с коляской, с, с сыном, с дочкой, с внуком, с правнуком, с кем угодно. Ходить обязательно нужно, обязательно. Это наше с вами здоровье, залог замечательного самочувствия, залог того, как мы будем выглядеть. И здесь нельзя исключать еще один важный момент. Нашу психологическую составляющую. Мы же женщины. Мы же... Наша красота это не просто, что у нас вот здесь нарисовано. Насколько мы удачно сделали макияж в этот вечер, насколько мы хорошо спали или плохо спали в этот вечер, что мы вчера ели. Это все у нас как бы на лице, да? Но наша красота, мое истинное убеждение, это то, как я себя ощущаю здесь внутри. Насколько мне здесь хорошо, насколько я в миру с тем, что у меня внутри. Это сто процентов еврейский очень подход, потому что можно быть 100 тысяч раз Анджелина Джоли, но но быть духовно бедный, но быть злой или недовольной. Причем, э, кроме того, что ты источаешь определенную энергию, когда ты э, живешь с негативным мышлением, да, э, твое лицо отображает, и это все у тебя написано на лице. Каким образом э, ты сгущаешь брови в середину, у тебя здесь получается межбровная морщина. Не про нас будет сказано. Мы говорим про какого-то э, другого человека. Про бабу-югу, которая не среди нас. Именно. Спасибо, Марина. Я тоже ее знаю. И, и если мы недовольны, если мы постоянно говорим, это тогда у нас уголки опускаются вниз, а нам нужно их поднимать вверх. Вот Мариночка сидит, улыбается. Марина, на вас одно удовольствие смотреть и удивиться. Как только Спасибо. мы постоянно улыбаемся, как только мы наслаждаемся этой жизнью, как только мы пускаем позитивную, правильную энергию вовне, так сразу это считывают тоже все наши окружающие. И мы, и мы запоминаем, и наше лицо запоминает. Есть такая история, как мышечная память. Наверняка многие из вас слышали. Так вот лицо имеет ту самую мышечную память, которая нам с вами очень важна. Э, Маринечка, я правильно понимаю, что у нас очень ограниченное количество времени, что мы должны еще успеть массаж сделать? Да, я так думаю, что э, мы будем плавно переходить к массажу, хотя я вижу, что все слушают, как завороженные, и плечики распрямили, и сделали вид, что двойной подбородок ушел куда-то, в общем, пытаются с ним договориться замечательно он уйдет главное чтобы мы работали над этим каждый день неустанно наполняли свою жизнь позитивом самыми лучшими позитивными добрыми ощущениями внутри и даже если плохое настроение улыбнитесь сначала а потом уже все как-то потяните знаете почему это же работает ну, это действительно работает вот стоит мне улыбнуться хотя у меня там не самое лучшее настроение может быть как вдруг я пойду по улице на встречу мне какой-нибудь молодой человек увидит, что я улыбаюсь, подумает, что я ему, и даже начнет улыбаться. А потом, а потом она улыбнется еще кому-нибудь. Ну и вот так вот вот эффект бабочки по, по цепочке. Давайте мы с сегодняшней встречи уйдем сегодня обязательно с улыбкой. Я ничего не рассказала про кремоварение, про то, почему я себя называю кремоваром. Я так думаю, что это у нас не последняя встреча на эту тему. Девочки, вы помните, что я говорила в начале. Мы можем объединиться в группы, и одна из этих групп может быть посвящена красоте нашего лица и красоте наших волос и встречаться чаще, и приглашать наших консультантов. Так что выражайте желание, берите на себя активность, а мы будем подключать наших замечательных спикеров. Замечательно. Тогда я приступлю к массажу лица. Я вообще считаю, искренне считаю, что это одна из самых лучших процедур для женщины, которые мы можем себе позволить сделать, причем в домашних условиях, Ой, а меня видно, да, вот так, если я стою, меня видно, правильно? Меня видно, да. Прекрасно. Девочки, можно сделать вид докладчика, чтобы вот более крупно было видно. Нажмите там на панельке есть либо вид галереи, либо вид докладчика. Тогда вы будете Робину видеть крупно. Да. Я, я я не знаю просто у нас вы говорите, что мужчин нет, да, то есть я могу скинуть рубашку? Абсолютно. Да, прекрасно. У нас свободная. Тут понимаете, и движение. <смех> Итак, я уже сказала, что наше лицо начинается эм, со спины, с шеи. А, и, как сказала Ольга, очень правильно заметила, что любые зажатия... Извините, я только э, скажу, у нас идет трансляция на Facebook, если вас это не смущает. Если смущает, мы можем приостановить трансляцию и мастер-класс проводить в очень такой узкой обстановке. Как, как скажете? Я думаю, что если это кого-то смущает, то тогда пускай вернуться У нас тут одни женщины. А, все. Значит, в нашей фейсбук-трансляции участвуют одни женщины. Спасибо. Да, спасибо. А, итак мы начинаем массаж. Да? Я считаю, что это одна из лучших процедур, которую мы можем сделать дома. Во-первых, я вам признаюсь честно, мне кажется, что уходовая косметика, процедура ухода за собой – это... Больше даже психологический такой момент, когда я могу закрыться в ванной комнате, когда меня э, не, не могут трогать моих законных 10-15 минут, и в этот момент меня не касается ни уроки, ни кормления, ни грязная посуда, ни убегающее дрожевое тесто на завтра, на шаббат. Мы делаем счастливую маму. Точно, вылепливаем своими руками, кануне шабата, вылепливаем. Вообще, это процедура, которую можно делать хоть каждый день, она, она приятная, она доставляет много удовольствия. Я такую процедуру очень люблю делать гидрофильным маслом, потому что гидрофильное масло, оно не только помогает скольжению да? То есть с помощью гидрофильного масла наши пальчики будут легко скользить но еще это и питание, и увлажнение, и очищение. Все это одновременно происходит. Но я должна заметить, что прежде чем мы начнем с вами такой самомассаж лица, мы должны обязательно убедиться, что у нас косметика, что у нас очищена кожа, что мы сняли косметику с лица. Мы можем это сделать мицеллярной водичкой. К слову сказать, чтобы еще полезнее наша лекция была, если вы умываетесь мицеллярной водой обязательно ее смывайте даже когда на баночке написано не смываемо там тем не менее есть определенные павы которые не сделали ничего хорошего нашей коже и она нам за это спасибо не скажет поэтому лучше смывайте хотите минеральной водой хотите сверху ну просто водой сверху наносите тоник в общем как вам комфортно и так мы с вами очистили кожу, обязательно у нас чистые ручки, мы их помыли с мылом, они у нас очищены, и мы будем скоро наносить с вами массажную основу или масло, или гидрофильное масло, но прежде нам нужно размять вами вот здесь зажимы, которые у нас обычно бывают всегда в конце рабочего дня или без конца рабочего без конца не нас эти зажимы беспокоить. Мы просто должны Мы можем параллельно этим... с вами это сейчас делать, правильно? Да, да, Я девочки, да, да, девушек да. приготовиться, mm -hmm. кто-то снял косметику, кто-то сейчас ее снимает, кто-то приготовил масло, кто-то крем, что мы параллельно приступаем к созданию счастливых мам. Точно. Значит, да, если нам, если сложно вот так одновременно ручками работать да, здесь на бородниковой зоне, то тогда можем одну ручку поставить, правая ручка работает над левой стороной и разминает ее вот здесь. Делаем себе приятный со спины, это выглядит вот так. И потом другой стороной тоже, другой ручкой разминаем бородниковую зону вот так должно стать приятно должно стать хорошо тепло я начинаю такой массаж а, с, а, с запуска лимфо дренажной системы лимфатической а, значит как это делать мы а, легонечко ручкой проводим по грудной клетке Цепляем плечика и вот тут немножечко подмышечную впадину. И мягко себя массируем. Давайте сделаем так 6 раз. Отлично. Замечательно. Сейчас костяшечками прошлись вот здесь, посередине грудины. Не низко, низко не опускайтесь, не нужно. прям вот здесь, да? От ключички, от, от серединочки, вот сюда вниз. Вот у нас уже красненькая, прекрасный есть эффект. Сейчас положили ручки на мышцы грудины. Обратите внимание, я не кладу на мышцы груди, не, не, не на молочные железы, а именно здесь. Хорошо? Держим. И сейчас вытягиваем головочку вверх. Постояли немножечко. Хорошо. Хорошо. Сейчас нам нужно сделать с вами наклончик. Очень мягко. Зачем? Мы растягиваем с вами вот здесь шею. Для чего это нужно? Значит, Вы держите до пяти счетов и потом опускаем. Хорошо? Я продолжаю болтать. Давайте покажу. Проверили ручки. Наклончик. Раз, два, три, четыре, пять. Ровненько. И в другую сторону. Раз, два, три. Три, 4, 5. Прекрасно. Продолжаем опять в эту сторону, потом в другую сторону по пять счетов. Я параллельно буду болтать. А вы делайте. Зачем мы это делаем? Чтобы лишняя, ненужная, скопившаяся лимфа уходила с нашего лица. Для чего? Для того, чтобы мешочки уходили. Для того, чтобы носогубки тоже разглаживались, потому что... Одна из причин, например, таких вот носогубок, которые когда у нас вот здесь вот случаются заломы, да, заключается в том, что слишком отечное лицо и из-за отечности лица вот эти вот мешочки, они вот так нависают у нас. Вот этого нам не нужно, поэтому мы всю лимфу будем убирать вниз. Но я обращаю ваше внимание, что это не лимфатический массаж лица, да, это просто элемент, который элементы мы в самом начале э, самомассажа сделаем, запустим, а дальше будем работать с личиком, но тем не менее, всей лимфе будет легче уходить. Итак. Следующее упражнение. Мы с вами не только что сделали на круглон просто влево. А теперь мы делаем влево и чуть-чуть назад. Обратите внимание, чуть-чуть у меня сейчас натягивается вот здесь. Не здесь, не сбоку, да, а немножко сбоку и спереди. Тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Ровно опять наклонили и чуть-чуть назад. Раз, два, три, четыре. 5, Вернули в исходное положение и еще раз назад. Раз, два, три, четыре, пять. И опять наклон. Ручки проверили и назад. Раз, два, три, четыре, пять. Обратите внимание, не сильно я за голову заваливаю назад, совсем немножечко. Вернули головочку в исходное положение. Хорошо. Сейчас положили ручки, вот мизинчики, положили вот сюда, между ключичками и шейкой. А, здесь у нас а, располагаются основные точки лимфатические. И мы помпажными, очень мягкими движениями, очень нежными а, делаем такие а, как бы... Пуш, да, такие нажатия, мягкие, очень нежные. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, молодцы. Сейчас мы переходим к нашей шейке. Нам нужно ее размять. Я кладу вот сюда ручки у основания черепа и вперед вывожу. И еще у основания и вперед вывожу. Моя задача вот эти мышцы, мышцы шеи, опять же, максимально расслабить, для того, чтобы было нормальное питание, нормальное кровообращение. Мы пока что это все делаем без массажного масла. Но если уже нанесли, это не страшно. Окей. Хорошо. Сделали себе. Приятно. Прям мурашки чувствуете, да, по коже? Хорошо же, приятно. Ну, Сейчас стою. поставлю... Я чувствую Нанесать. все мурашки. Всех участвую. Марин, какая вы эмпатичная. Здорово. Поставили сейчас э, ручки вот так ребрышками к шее и вниз провели. Опять от мочек ушей и вниз провели. И вниз провели. Хорошо. Замечательно. Итак, нам уже стало легче намного, нам уже приятно. Э, вот такая, э, запуск, вот такой запуск э, лимфатической системы можно делать для того, чтобы уходила вся лишняя жидкость, причем таких острых противопоказаний я не слышала. Но если делать лимфатический массаж всего лица, если кто-то захочет, напишите мне в личку, я потом пришлю вам ссылочку, по которой я делаю э, лимфодренажный вот такой массаж, чтобы убирать отеки. С удовольствием поделюсь этой ссылкой. Э, делает Юлия Зарта. Не, не на фоне рекламы, не, не в качестве рекламы, но просто искренне делюсь. Я с этого маржа не имею. Она Спасибо не большое. Знает. У нас э, наши участницы любят, чтобы осталось что-то на память. Поэтому и ссылочка вот этого вебинара будет, и ссылочка, которую вы потом нам расскажете. Хорошо, договорились. Итак, Теперь мы наносим массажную основу, у меня это гидрофильное масло, наносим легкими движениями на все лицо, в том числе на подбородочек, внизу, на второй подбородочек, на, на все, никого не обделяем, И аккуратно, очень-очень нежно. Помните, что это время для вас, время для удовольствия, время насладиться собой. Моя задача сейчас вам просто показать, что есть такая история, как самомассаж лица, а ваша задача запомнить какие-то движения, которые вам особенно понравились, потестить их потом дома самостоятельно, стоя перед зеркалом, спокойно включив, может быть, любимую музыку, наслаждаясь процессом. Должно быть приятно, это самое главное. Итак, мы должны запомнить несколько принципов для вот такого самомассажа дома. Во-первых, что мы движемся от центра к периферии по движениям линквы. Что это за движение? Значит, от центра к периферии, от подбородочка к мочкам ушей от уголка рта к козелкам уха, от крыльев носа к вискам, и, значит, что касается лба, от центра, от виска и к височной Зоне. Важно, э, важно не делайте заломы, делайте мягкие движения, чтобы не образовалось новых морщин. Да, наша задача наоборот, все максимально расслабить те мышцы, которые слишком спазмированы, например, здесь. Их тоже максимально расслабить. Дайте максимальное тепло. Итак, хватит болтать. Я слышу, вы мне это там говорите, Рудбина, слишком много ты говоришь. Значит. Начинаем с проработки подбородочка. Я поставила кулачок вот сюда себе, здесь под подбородок. И интенсивными такими движениями я его хочу пробудить. Пробуждаю. Буквально по 5-6 повторений. Но опять же эти цифры ни к чему. Главное это ваши ощущения. Перехожу на центр подбородочка. И по часовой стрелочке в одну сторону, а потом в другую. Я включаю мышцы подбородка. Я пока что понятно говорю. Главное, Салютно чтобы наконец Понятно, никто а я глаза картинкой, потому что я вижу, как наши участницы прямо сразу воплощают вот эти вот разминочные упражнения. Какие умницы, девочки, я с вами. Пред... Давайте представим, что мы все в каком-то глобальном, красивом спа, с бани, с бассейном. С... Ну, в общем, я отвлеклась. Продолжаем. И сейчас щипковыми такими движениями мы как бы оттягиваем подбородочек вниз. Считается, что с возрастом он у нас наоборот. Вот туда, помните, в бабеёшке? Он у нас типа вперед поднимается. А мы его обратно на место ставим. Замечательно. Сейчас, пока мы его ставили на, на место, наши ручки уже готовы к проработке дальнейших зон. Вот так мы его ставили на место. И сейчас в таком же состоянии наши ручки остались. И мы должны проработать э, овал лица нижний. Мы идем по овалу лица. Помните, да? От центра к периферии. От центра к периферии. Угу. приятно Сейчас аккуратными такими круговыми движениями мы двигаемся опять же от центра к периферии. А сейчас поднялись до уголков губ и тоже движемся от центра к периферии к козелкам ушек. У вас э, почему-то видео исчезло. О, да вы что? Да, Ой. если можно, да, вот Все, нормально? Мы, мы вас вернули У -у -у. в эфир. Ура, а я возвращаю лицо. Прекрасно, сейчас от ушей точно так же расслабляем, вот уши, это нос, вот крылья, сегодня это нос, идем к ушкам, и к височкам. Оп, доработали. Хорошо. Сейчас возвращаемся к нашим о, щечкам. Марин, вы меня поправляйте, а то я сейчас начну. И ягодички там что-нибудь не то говорить. Знаете, Хорошо, щечки... я сейчас возьму атлас физиологии и анатомии и буду поправлять. Марин, можно периодически меня поправлять? У вас такая прекрасная, легкая чувство юмора, я буду очень рада. Спасибо большое. Вы, по-моему, всех сейчас заразите не только чувством юмора, но и чувством любви к себе, что очень важно. Важно. К себе, кстати, тоже нужно только с чувством юмора в любой ситуации подходить. Сейчас мы должны ущипнуть и сказать, что, дорогуша, это не сон. Это ты такая прекрасная. Угу. Смотреть в зеркало и сказать о хорошо. Продолжаем щипковые движения замечательно. Вот наши щечки раскраснелись. Почему нужно, чтобы они раскраснелись? Для того, чтобы было правильное, для того, чтобы было питание вообще, да? для того, чтобы было увлажнение, для того, чтобы была правильная циркуляция микроциркуляция крови. Тогда наша кожа будет выглядеть хорошо, молодо, красиво, здорово, ухоженно. И это самое главное. Сейчас э, ручки сложили вот так вот в кулачок и костяшечками над губой, над верхней, э, разминаем ее. Затянули чуть-чуть губочку вот так. И не сильно, девочки. Приятно. И сейчас вот такими движениями я как будто бы крабик, Походу по моя фантазия рождает какие-то непонятные образы, но я думаю, что вам плюс-минус ясно, а сейчас улиточку такую рисуем на щечке. Щ щиплем и рисуем улиточку по спирали, да, угу, хорошо, можем где-то еще доработать, где мы чувствуем, что не доработали, может быть, сейчас, перешли на носик, Разминаем носик и еще раз разминаем вот здесь Т-зону. Если вы пользуетесь в этот момент гидрофильным маслом, то тогда вот отсюда, если жирная кожа, например, да, или расширенные поры, прям будете чувствовать, как выскакивает ну, что-нибудь, катается. Не буду я говорить, что именно. В общем, то, что должно покинуть нашу кожу. Делать весело нас покидает этот момент. Что-что? Весело да, покидает да. нас то, что нам не нужно. Да, под, под марш. Э, теперь нам нужно проработать вот эту зону, которая хморится обычно. Нам нужно расслабить эти мышцы. Как мы это делаем? Я ставлю пальчик, и вторым пальчиком я интенсивно прижимая, разминаю либо круговыми движениями, либо вот так вот просто паравозиком туда-сюда, чух-чух, чуть выше, чуть ниже. Но ну, потому что здесь бывает, хморимся редко, но все же. И нам нужно расслабить эти спазмированные мышцы, которые уже в нездоровом тонусе привести их в нормальное состояние, для того, чтобы кожа тоже разгладилась. И сейчас наверх. И продолжаем наверх, наверх, наверх, С другой стороны. Зачем я пальчиком придерживаю? Если я уберу пальчик и начну просто туда-сюда в то тогда будет сильно кожа растягивать. Нам этого не нужно допускать. Нам нужно аккуратненько, чтобы она не растягивалась, кожечку разминать, разогревать и так далее. И вот мы с вами заканчиваем работу над долбом. От низа э, э, мы идем наверх, снизу вверх, вот так пальчиками. Вообще еще дома поэкспериментируйте, как конкретно для вас будет удобно и приятно. Можно еще сделать вот такое движение, такое волнообразное. Поставили ручку и волнообразным движением проработали мыш мышцы лба. Я люблю более точечные, более мелкие движения. Мне, мне кажется, что мне так комфортнее с ними. Так, затем глазки. Для того, чтобы глазки проработать, давайте, во-первых, с ними поздороваемся. Как мы это делаем? От внешних уголков глаз. Мы идем к внутреннему уголку глаз и наверх. Если здесь кожечка двигается, то тогда лучше поменять на безымянный пальчик. Считайте, что безымянный пальчик самый-самый нежный, самый-самый мягкий и деликатнее всех остальных собратьев работает. Значит, вот так поработали. Прекрасно. Теперь нам нужно размять бровочку. Ее вот так движениями круговыми. И вторую круговыми, прекрасно, сейчас два пальчика поставили вот таким, да, Виктория, победа, мы на финишной прямой, поставили, развели два пальчика, и вот здесь, в уголках глаз нам нужно размять тоже нашу кожу, расслабить расслабить мышцы, движения могут быть зигзагообразные, или круговые, спирали видные, вот такие, или волнообразный, как нам будет хорошо комфортно. И с другой стороны, опять же, зачем эти два пальца, для того, чтобы придерживать кожу а, в этом месте, для того, чтобы она не растягивалась чрезмерно. Так. Прекрасно, хорошо. Сейчас делаем, заканчиваем, заканчиваем потихонечку наш массажик. Можем Легкими вот такими движениями расслабить кожечку. И в целом самомассаж лица готов. Нам остается только смыть. И я пока что сделаю это вместе с вами, потому что у меня есть еще важная информация. Я смываю гидрофильное масло. Чем отличается, например, гидрофильное масло от обычного масла, тем, что оно любит воду, оно водочувствительное. То есть я сейчас не просто э, водой э, сверху там э, размазюкала, прям меня сегодня. Да, да, зашлифовала. Но я смыла остатки гидрофильного масла, смыла грязь, которую мое гидрофильное масло собрала по всему личику, и готова уже вытираться. Как мы вытираемся? Я настойчиво советую каждый из вас всегда вытираться одноразовыми салфеточками. Во-первых, потому что мы так кожу лица не трем сильно, она не травмируется. Во-вторых, это в первую очередь чистота и залог здоровья нашей кожи. Это очень важно. Очищайте, вытирайте промокайте кожу по такими одноразовыми салфячиками. И дальше, после того, как мы с вами закончили такой самомассаж лица, мы можем нанести на кожу вокруг глаз крем вокруг, вокруг глаз, крем для век вот такими движениями вбивающими. И кожу лица тоже увлажнить. У меня сейчас только под рукой крем для мужа, но, но я знаю его состав, так что он, ну, он на... идеально подойдёт. Верните подает. видео, да, все, опять вернулось. Всё, угу. всё, в порядке. А все, сейчас подавайте. в порядке уже, да. Все. Ну вот, собственно, мы и справились с вами. Ура, да Восхитительно. Восхитительно. Я думаю, что нам надо просто поаплодировать Рудбине и поаплодировать друг другу. Вам. Потому что это была вам. непревзойденно красивая картина. Спасибо большое. А, а, сразу Спасибо есть вам. несколько вопросов. Рубина. во-первых, вопрос, вечером или утром нужно делать такую процедуру. А, ответ. Когда есть время, мы, мы с вами настолько заняты, нам так нужно хоть где-то украсть, хоть какое-то время для себя, поэтому есть у вас время, делайте. Э, в чем прелесть, например, вот такой, вот такой, вот такой истории с запуском лимфодренажной системы нашей, да, в том, что мы сразу избавимся от отеков. Если это было после сна, то тогда нам это актуально. Если, например, нам идти сейчас куда-то в выход с вами, да, мы там собрались на Песах общины, и у нас будет много людей соберется, которые любимые долгожданных мы должны хорошо выглядеть, сделайте это, этот массаж перед мероприятием. Затем можете нанести, может быть, маску какую-то увлажняющую, ну, вообще прям будет красота. Понятно. Значит, вот когда есть время, это, значит, во-первых. Во-вторых, как часто можно делать такую процедуру? Хоть каждый день. Как часто можно заниматься спортом? Понятно. Значит, нет противопоказаний к тому, что ежедневно баловать себя. Я считаю, что нет. Нет, я, я, я нигде не вычитывала, что есть какие-то противопоказания. Если вы делаете какой-то специфический массаж лица, опять же, очень важно, чтобы вы делали, конечно, его грамотно, чтобы не растягивали, чтобы, чтобы вашей коже было от этого хорошо. Если вы себя чувствуете хорошо, если кожа после этого выглядит хорошо, то тогда каждый день замечательно. Чем больше мы будем расслаблять наши мышцы, тем лучше. Это не ботокс, это не какая-то история там, с инородными телами. Это наши с вами э, механизмы, мы их включаем. Ясно, yeah, yes, no, все, мы это поняли. Еще один вопрос. Не забивает ли масло поры? Я думаю, мы уже видели, что оно смывается. Да? Смотря какое, гидрофильное масло э, не забивает поры, оно, наоборот, очищает поры, оно растворяет лишний жир, и вот, например, тоже прекрасно совершенно подходит для жирной кожи. Другой вопрос, есть же разные масла, есть баттеры, например, да, это тоже масло, масло... Ну, я не буду сейчас приводить конкретные примеры, но есть действительно масла, которые могут забивать поры. Поэтому лучше всего использовать легкие масла, это косточковые масла. Да, мы с вами, Марина, писали о том, чтобы наши девушки прекрасно приготовили легкие масла, например, там, масло виноградной косточки или масло абрикосовой косточки, масло сладкого миндаля, что-нибудь такое. А да. пока они не, не нашли. Если такого, то можно делать просто э, кремом, просто жирным кремом массаж. Можно, да. да, да, да, да после да, этого это тоже надо его снимать, сразу... потом уже э, да. смыть, да. А потом уже использовать там другой крем или этот же крем для того, чтобы нанести его на кожу. Да, да. да. да. Вот еще есть вопрос про кокосовое масло. Вот является ли оно легким? Кокосовое масло не очень легкое, во всяком случае, я замечаю, что оно не очень легкое, но говорят, ой, сейчас, может быть, Ольга меня будет ругать, но вот говорят, что кокосовое масло здорово работает на волосах, непосредственно на волосах, да? но в чистом виде лучше использовать что-то полегче. Кто-то, я знаю, наносит кокосовое масло на лицо и даже использует там, на ночь, на долгое время, на долгий промежуток времени, я бы тоже этого не рекомендовала, потому что у нас с вами есть наш природный жир кожи, который называется липиды кожи. У этого природного жира есть определенный химический состав с определенным соответствием олеиновых кислот, ну, всех омега кислот в общем их много, да. И, например, цель фармакологической, косметической всей индустрии, которая создает косметику, создать максимально похожую жирную основу, чтобы она по составу была максимально похожа. Но пока что никто вроде как бы на блицкупе премию по этому поводу не получил. Как только получит, так сразу. Это будет очень хорошо. Мы, Мы узнаем сейчас, об этом. Да, да но какой то масла не похожа на и... кожу. Да. Еще есть один вопрос. Существует ли ограничение на такой массаж при куперозе и раздражении кожи? А, да, во-первых, вы безусловно, при куперозе нужно очень аккуратный и в тех местах, где купероза нет, да, это важное замечание, спасибо за этот вопрос, и при раздражении, конечно, мы не делаем, мы не делаем того, что нам приносит дискомфорт, если есть какие-то проблемы в этот момент, не стоит, не стоит. Угу. Мы делаем то, что доставляет удовольствие, и мы понимаем, что мы не навредим. Спасибо да, большое. залог, залог успеха. Я думаю, что мы все получили огромное удовольствие. Спасибо вам. Спасибо большое. Ольга. Спасибо вам большое. Я думаю, что все, что сегодня услышали наши участницы, они будут воплощать в уходе за собой. Рассказывать об этом нашим подругам. У нас будет запись сегодняшнего эфира, и многие уже пишут о том, что вот будут пользоваться всеми этими рекомендациями как такими настольными правилами для сохранения красоты, гармонии было очень приятно сегодня познакомиться с такими замечательными экспертами. Я еще раз благодарю Ольга Вячеславовна. Спасибо большое. Рудбина, спасибо большое. Мы спасибо вам большое. Мы влюблены в ваше желание быть красивыми и делать красивыми нас. И спасибо. наши дорогие участницы, я очень хочу, чтобы эта весна принесла нам всем гармонию, здоровье, красоту, ощущение счастья победу над пандемией и возвращение к привычному ритму жизни, когда э, и мы сами и все вокруг нас создает определенный тонус для э, того, чтобы наша жизнь была наполнена счастливыми моментами. Спасибо большое. А вот девочки продолжают писать, что супер, будут пользоваться, будут рекомендовать другими. Я думаю, что вот мы вместе сегодня э, проделали такой вот, очередной шаг на встречу к нашей гармонии, здоровью и благополучию. Спасибо большое. И Спасибо вам раз... большое. За вашу энергетику потрясающе. Было да. прекрасно. Спасибо. Спасибо. И я уверена, что у нас это не последняя встреча. Девочки, я продолжаю принимать ваши пожелания на малые группы по определенным направлениям. И я лично думаю, что в вашем арсенале есть еще и другие приемы и другие возможности совершенствоваться. Поэтому я думаю, что у нас будет востребована эта тема красоты. Спасибо большое и от наших девочек, и от наших девочек, которые у нас сегодня в гостях, вот Беларусь тоже благодарит. Всего доброго, здоровья всем нам и нашим близким. Мы заканчиваем сегодняшнюю нашу трансляцию. Еще и еще раз спасибо. Готовимся к наступающему празднику. Настраиваемся. Всего доброго, до свидания.